Итак, практически вся неделя благоприятна. В личных и деловых отношениях мир и гармония. Однако в субботу и воскресенье могут произойти события, которые заставят вас поменять планы. Посмотреть иначе на своих партнеров, засомневаться в их честности. Не делайте преждевременных выводов, взвешивайте все за и против. Проверяйте информацию и принимайте решения, пользуясь разумом и волей. Новолуние в 9, 7 сентября в 3.52 по киевскому времени способствует благоприятным обновлениям. Видео появится в начале сентября. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. Девиз периода 6-12 сентября 2021 года «Открываем новые грани и границы». Но прежде всего нужно опираться на логику, при этом мыслить глобально-инноваторски. Вселенная посылает нам энергии, способные преобразовать наши планы и намерения в реальность. Отбросьте все сомнения и страхи и с уверенностью входите в новый лунный цикл. С понедельника по пятницу обстоятельства складываются благоприятно для любых дел и процессов. Желательно запланировать на это время все самое сложное и важное, так как уже со следующей недели внешняя атмосфера станет очень напряженной особенно для сферы личных отношений и делового партнерства. Поэтому пользуйтесь благоприятными возможностями текущей недели по максимуму. Не откладывайте на потом то, что все равно придется делать в ближайшие недели. До 11 сентября есть все условия, чтобы выйти из любой ситуации с выгодой и пользой, по крайней мере с наименьшими потерями понедельник, 6 сентября, убывающая луна в Деве. День перед новолунием ощущается многими. Люди чувствуют себя подавленными. Домашние животные ведут себя беспокойно. Венера, планета красоты и любви, в квадратуре с ретро-плутоном. Способствует напряженным личным и деловым взаимоотношениям. Люди нарушают договоренности. Возможен даже разрыв партнерских отношений под влиянием сложившихся обстоятельств. Марс в гармоничном аспекте с ретроплутоном способствует эффективной самостоятельной деятельности, индивидуальной работе. Восстанавливаются физические силы. Можно сделать огромное количество дел в этот день. Активность помогает справляться со сложными эмоциональными состояниями. Ведь накануне новолуния мрачные мысли посещают многих людей. Во вторник, 7 сентября, Новолуние в деле в 14 градусе в 3.52 по киевскому времени. Это новолуние в трине с ретро-ураном. Дает искрящую, кипучую энергию. Приходят совершенно неожиданные идеи, эмоции, импульсы действий и способы восприятия окружающего мира. В этот день Венера в гармоничном аспекте с ретро-Юпитером. Благоприятное стечение обстоятельств дает шанс решительно изменить жизнь к лучшему, запустить новый проект, привлечь инвесторов, внимание публики. Любую сложную ситуацию или конфликт, возникший ранее, можно устранить. Хороший день для юридических дел, работы с документами, решение вопросов, связанных с высшим образованием и сферой зарубежья. Луна соединяется с Марсом в гармоничном аспекте с Плутоном. Вечер очень эффективен для бизнеса, материальных дел, имущественных вопросов. Хороший день для запуска рекламы, заявления о себе, демонстрации своих работ, разговоров с влиятельными людьми о деньгах, необходимой помощи с целью продвижения своих интересов. Период Луны без курса в этот день с 22.24 до 6.19 утра 8 сентября. Среда. 8 сентября. Растущая луна в весах в гармоничном аспекте с ретро Сатурном. День приведения своих дел в порядок. Идеальное время для организационных преобразований. Прежние обязанности и заботы напоминают о себе. Большинство людей осторожны и скрытны, дисциплинированы. Склонны избегать лишних расходов, и это помогает расставить приоритеты, определиться с дальнейшими планами и сотрудничеством. Хороший день для успешных контактов с начальством, представителями официальных инстанций, спонсорами, влиятельными людьми. Эмоциональная сдержанность способствует эффективной умственной деятельности. Вообще день благоприятен для раздумий и решения серьезных вопросов, споров. Легче найти компромисс. Это хороший день для наведения порядка в доме, как в буквальном смысле, так и во всем, что касается финансовых вопросов. Также подходящее время и для заготовки продуктов. В этот день успешными будут шаги для налаживания хороших отношений с близкими, особенно пожилыми родственниками. Для восстановления добрососедства, налаживания отношений с детьми. Хорошо строить семейные планы. 9 сентября четверг. Растущая Луна в весах в гармоничном аспекте с ретро-Юпитером, но в напряжении с ретро-Плутоном и в соединении с Венерой. Благоприятный день практически для всего, кроме денежной сферы. Ощущаются интенсивные трансформационные энергии Плутона. Время не подходит для финансовых дел, выяснение спорных вопросов с вышестоящими, влиятельными людьми. Лучше закрыть подобные темы до четверга, заниматься этим в понедельник, вторник или среду. День благоприятен для налаживания взаимоотношений с окружающими, улучшения психологического климата в коллективе, поиска сотрудничества, продвижения своих интересов при помощи партнеров. Хороший день для приема иностранных гостей, начало длительной поездки за рубеж, переговоров со спонсорами и влиятельными людьми, но без каких-то категоричных требований по поводу финансов, обязательств. Могут открыться благоприятные перспективы, которые важно увидеть, не пропустить. Благотворительность... Культурным организациям и органам социальной защиты, оказанная в этот день, обязательно в дальнейшем поможет вам расширить свои возможности. День благоприятен для деловой активности, для проведения различных встреч, мероприятий. Можно успешно решить издательские вопросы. 10 сентября пятница. Растущая Луна в Скорпионе с 9 утра 4 минут по киевскому времени. В напряжении с ретро-Сатурном. До этого период Луны без курса с 7 утра 48 минут в знаке Зодиака Весы. Сложный день. У людей с тонкой душевной организацией может проявиться психическая неустойчивость, какие-то нарушения, страхи, фобии, мании. Очень нежелательно в это время начинать разрабатывать что-то новое и встречаться с подозрительными людьми. Возникают неожиданные, но быстро проходящие финансовые трудности. Скорее всего, получение прибыли задерживается. Не стоит на этот день планировать сделки купли-продажи, покупку техники или автомобиля. Родители, пожилые родственники могут потребовать вашей помощи. Домашние заботы мешают выполнению служебных обязанностей. Из-за этого возможны конфликтные ситуации в отношениях с начальством, влиятельными людьми и официальными инстанциями, особенно если приходится иметь дело с женщинами. 11 сентября, суббота. Растущая луна в Скорпионе в оппозиции с ретро-ураном, в гармоничном аспекте с ретро-нептуном. Венера входит в знак Скорпиона, где имеет статус изгнания. Наступает время страстей, драм и любовных трагедий. До 7 октября период борьбы, страданий, преодолений. Венера отвечает за финансы. А знак Скорпиона связан с ресурсами других людей, деньгами банков, партнеров. Сегодня стоит избегать решения вопросов, связанных с займами и кредитами. Вторая половина недели кризисная, особенно пятница, суббота и воскресенье. Поэтому старайтесь самые сложные вопросы уладить в первой половине недели, по крайней мере, не позже четверга. Но суббота и воскресенье идеально подходят для интенсивной творческой деятельности, самопознания, отказа от всего старого и бесперспективного. Усиленное воображение, повышенная интуиция, хорошее понимание интересов окружающих. Помогут решить многие личные проблемы, разобраться со своими внутренними состояниями и освободиться от психологических блоков. Проницательность поможет в практических вопросах, однако не стоит нагружать себя. Затраты психических сил слишком велики, чтобы получить истинное удовлетворение от полученного результата позвольте себе отдохнуть разобраться с своими чувствами и уже в ближайшие дни вы как птица феникс сможете возродиться с новыми силами и в новом качестве 12 сентября воскресенье растущая луна в стрельце с 11 34 до этого период луны без курса в скорпионе с 8 утра 33 минут по киевскому времени утро достаточно напряженное. Усиливаются психические и подсознательные процессы. Для многих это время раздумий, мечтаний, витания в облаках. Вторая половина дня подходит для гармонизации отношений в семье и с любимым человеком. Улучшаются отношения с детьми, усиливается понимание их забот и интересов. Хороший день для совместного участия в общественных мероприятиях, благоприятной покупки. Гармоничный аспект с ретро-Сатурном способствует эмоциональной устойчивости, что помогает серьезной работе и решению многих задач. День подходит для серьезных разговоров с родными и близкими, гармонизации взаимоотношений с родителями, пожилыми родственниками. Подходящее время для того, чтобы навести порядок в делах, в отношениях,